Привет подписчики! Вы находитесь на канале Кубик Юрика. Сегодня я специально для вас попаду в то кольцо отсюда. Расстояние до счета 20 метров это почти мировой рекорд. Начали! Господи, я попал! А, господи, какое везение, ребята! Мы находились на канале Кубик Юрика. Я вообще, машина какой-то! Измеряем лазерной рулеткой, расстояние, с которого я попал. Вот вы видите точку. Сейчас посмотрим, какое значение показывает. 20 метров 25 сантиметров вот с такого расстояния я попал отлично